Мегаполис крем – это дневной крем с SPF-10. Предназначен для любого типа кожи. Он не только увлажняет, питает, защищает кожу от неинтенсивного солнца, а также восстанавливает нормальный уровень микрофлоры, содержит пребиотики, пробиотики, антиоксиданты. Главным в составе этого крема является основа – ежевичная вода. Также комплекс экстрактов, который обладает антиоксидантным действием – это брусника, земляника, клюква, малина, черника. Сияние кожи придает нитрит бора, светоотражающие частички, глубоко увлажняет кожу комплекс акваксил, это глюкоза с ксилитом. Кроме того, здесь есть комплекс масел, которые питают кожу, восстанавливают ее липидный барьер, и защитную функцию. Это зародыши пшеницы, масло зародыши пшеницы, масло органы, это масло жаба и масло виноградной косточки. Также помимо этих компонентов здесь содержатся пробиотики, то есть лизаты, бифиды, лактобактерии и пребиотики. Это инулин и альфа-глюкан, который по сути является кормом для этих полезных хороших бактерий. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, комплекс из Высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и полулана удерживают влагу и обеспечивают легкий лифтинг. В качестве ультрафиолетового фильтра здесь используется только физический фильтр диоксид титана. Сочетается прекрасно с другими средствами из линейки ДЮ, а также может использоваться как основа под макияж и как самостоятельное дневное средство. Оказывает, как я уже говорила, антиоксидантный эффект, придает легкое сияние кожи, смягчает кожу, увлажняет, уменьшает выраженность мелких морщин тонких линий и защищает кожу от солнца ну, не очень активного, то есть когда уровень инсоляции не превышает 4 балла.